Друзья, доброе утро. Двадцать восьмое июня две тысячи двадцать второй год. Первый месяц лета. сирена бежит надо прятаться вчера сделали Окультурили нашу грядку. Теперь грядка смотрится красивее. Это я показываю. Привет. И даже мой тренажер. черную смородину уже начали собирать сделаем варенье варенье как я вам рассказывала я бросаю немножко лимонной цедры получается оригинальное вкусное варенье и закрываю в маленькие баночки на варенье беру баночку на 200 миллиграмм Оно тогда лучше идет Я люблю варенье даже с кофе следующую свою программу запишу расскажу вам о кофе как я готовлю какой кофе я беру для тех кто любит кофе не забудьте зайти завтра Кто еще забыл подписаться подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии чернобрывцы скоро зацветут Добавляем витамин С в свой организм. Хорошая смородина. Уже с Каждый день полстакана. Добавляем витамин С и профилактика мигримии. Сейчас попробую вам показать розу. Вчера мы ей сделали стрижку. Сегодня она стоит красивая. Сирена закончила бежать. Можно спокойно походить по огороду. Не дает мне мой инку поэтому вернулась на место. И поговорим здесь. Сегодня будет жарко, ветерок средний, вода в бассейне двадцать два градуса. Одним словом, лето. Прекрасное лето. Если бы еще не разрывали воздух сирены, живи, радуйся. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Пишите комментарии. Чат работает. Небо сегодня чистое, без облачка. До новых встреч в эфире. Пишите комментарии, кликайте на колокольчик, подписывайтесь, кто еще не успел подписаться.